Сомнения в своей силе, это тоже последствия сифирот. имеется в виду схема Сефирот, как схема движка. Да, схема Сефирот и движок Сефирот строятся и про про проявляют первозрительную парадигму иудо-христианской матрицы, или вернее всех авраамических систем. Авраамические системы строят себя на принципе тварности. Человек тварь и раб, есть бывшая сила, которая собственно говоря всем управляет, ну дальше бла-бла-бла, на 50 книг Ветхого Завета и на 37, по-моему или 39 книг Нового Завета. Пожалуйста, увлекательное чтиво, если не надоест, там все написано. Иудо-христианская матрица это называется. Какую парадигму не положи на иудо-христианскую матрицу, она превратится в иудо-христианскую матрицу. Например, когда северное учение положили на, на удохристианскую христианскую матрицу, получился третий рейх. Больше рисковать не надо. Сначала надо убрать иудохристианскую христианскую матрицу из сознания. И первым показателем о том, что ее нет, это вера в собственные силы, и вера в собственных богов. Даже когда они не правы. Это как члены семьи, знаете, получается. Мы своих родных, мы, конечно, можем поругать и поругаться с ними можем но они свои. И в какой-то момент понимаешь, это очень остро. Они конечно очень сильно не правы, но они свои. И вот в какой-то момент происходит такое же отношение к своим богам. Да, думаешь, вот это наворотили, проперлись конечно, по всем фронтам подставились, но они от этого не перестают быть более любимыми. Хорошо любить бога, который обелен со всех сторон, который такой светлый, такой израненный окружающими, такой невинный, такой обруганный, незаслуженно, конечно, такого любить хорошо. Трудно любить, который виновен, который обругал, который не прав, который вообще со всех сторон. Но вот вера в собственные силы, она как-то очень сильно. Связано с тем, что мы передаем, перестаем любить белых и начинаем любить черных. Ну, в смысле, <зас> запачканных, очень сильно запачканных, потому что они свои. Когда вы это почувствуете, в принципе, можно будет догадаться о том, что с Ивуда христианской матрицы в вашем сознании что-то случилось. Она либо истончилась, либо подломилась, либо ушла совсем. Это как лакмус, как, как показатель, как показатель. И тогда вернется связь, вернется та самая языческая связь, когда позволяла нашим пращурам любить своих богов, ругаться с ними, ссориться с ними и при этом все равно любить и не предавать. Не предавать только потому, что какой-то более белый, какой-то более чистый, какой-то более невинный чем свои.